Пожалуйста, кто вы, вы, а кто вы, конкретно? Обязательно. Я горловчанка, но не коренная. Я живу в Горловке более 8 лет. Я провожу митинги, наверное, по-моему, ну, по с февраля. Я точно не помню с февраля месяца. Зовут меня Демченко Татьяна Трофимовна. Я раньше работала, раньше жила в Крыму, работала в школе, преподавала русский язык и литературу. Потом мой ребенок приехал учиться в Ингас, Я приехала сюда вместе с ним. Потому что он у меня очень болен я... Он очень болен, серьезно И я приехала вместе с ним И осталась в Горловке жить Что я могу еще себе сказать? Вот Я скажу себе, я как Кот Матроскин, я ничья, я сама по себе. Я ни за кого, я только верю самой себе. И, поэтому... И просим oh всегда вас в небольшом количестве помочь нам на проведение митинга. Каждый митинг нам обходится в тысячу гривен. Не... Скажу, что-нибудь. Говорю что-нибудь, говорю что-нибудь. не как бы не мешает. себе горит. Сегодня была попытка захватить с полком э, неизвестны, неизвестными личностями. Надо, неправа сидеть, права истины. А что я перевожу? А что я перевожу? А что я перевожу? А что я перевожу? Сорвать. вчера уже была попытка захватить УВД неизвестными личностями, половина из них была пьяных, мы случайно об этом узнали, приехали туда, я и Елена Ярошевская, руководитель нашего движения, нам удалось утихомирить людей, успокоить, написать от их имени э, обращение к работникам милиции, отдать это обращение, то есть мы успокоили толпу, именно толпа, там по-другому не скажешь, мы успокоили толпу, люди разошлись, то есть все нормально, я вообще даже не понимаю, кому это было выгодно захватывать, кому было выгодно сталкиваться с милицией, если мы знаем, что она с нами, она что нас с нами, она будет защищать. Понимаете, здесь каждый первый, даже не каждый второй, каждый первый милиционер ловчанин. Ему нет смысла стрелять своих. И вот была здесь попытка захватить, я не буду называть эти фамилии, но я видела этих людей, они провоцировали попытку захватить исполком. Но мы, наше правозащитное движение, наши активисты, и все, кто нас в Горлоке поддерживает, мы обещаем, что этого не случится. В Горлоке будет тишина и покой. Просим вас, уважаемый Виктор Федорович, как гаранта Конституции Украины, защитить свой народ и стабилизировать социально-политическую обстановку в стране. Мы вас очень-очень ждем. Ура! Как он будет работать? В своей работе. Он как ребенок, он сделал, он радуется, что он это сделал. Кто может похвастаться своим рабочим делом? Кто? У нас мэр и э, Клеп Евгений Викторович. Да. А, а что, что поддерживает а Донецк? Да, а не не поддерживает. Поддерживает. И еще А какой-то контроль и там и с ним, да? Да, да, да, да. С ним а находится рядом, всегда работает да, народный депутат да, Донецкой да, да, да, Народной да, да, да, Республики. Отченко Валерий Васильевич. А еще можно спросить? Конечно, естественно. с одного А я такое понятие, как народный мэр, я не понимаю. Это как? Народный мэр это когда народ пришел и на легитимных выборах выбрал. Эдуард Андреевич Матюх. Нет, у нас такого. У нас есть мэр Клеп. Которого мэр, в прошлый понедельник... Мэр, мэр это Клеп Евгений Викторович. Смотрите, я вам объясню, чтобы вы не задавали больше этих вопросов, да, пусть это там покажут где-то в интернете. Смотрите. Мы не будем уподобляться Киевской хунте вот именно. Клепа Евгения Викторовича выбрали законно. Выбрал да. народ города Горловки путем голосования. Если э, народ города Горловки чем-то не устраивает клеп Евгения Викторовича, инициируйте систему недоверия, там, как там э, недоверия, то есть, но официально то есть. Инициируйте, либо ждите мне очередных выборов, которые скоро будут, и выбирайте своего мэра, который будет всех устраивать. Есть, ну, главное, что контроль, да, чтобы народ, когда проголосует там, проголосует за нового мэра, он станет мэром. Легитимность Верховной Рады не вызывает никакого сомнения. Вот. Поэтому то, что является законным, тому, и тому мы и подчиняемся. Все, что оттуда происходит назначения и принимаются указы, то есть то, что мы должны выполнять. И по-другому не может быть. То, что один президент уехал и какое-то время его не было, в это время появился другой, это тоже нормально, но где-то незаконно. Возможно, нужно было все-таки провести досрочные, очередные выборы, и тогда бы ни у кого бы ничего не вызывало сомнения. Ошибка как и одной стороны, так и другой. Что касается президента Януковича, то мое мнение, что он должен был как минимум приехать сюда. И никуда не уезжать. Донецка, там, в Горловке, везде по всем городам. И довести до людей и до тех, кто к этому все привел, что нужно э, не кого-то куда-то загонять, а все-таки провести выборы, и чтобы народ сам определился. Тогда бы не было бы раскола. Пока надо четко выполнять указания нашей Верховной Рады, которая считается легитимной и не вызывает никакого сомнения. Абсолютно. Вот это мое мнение. Хотя, допустим, неделю назад у уже... меня недели-две назад, я допустим, было совершенно другое мнение. И такое мнение поддерживал тот же самый депутат Жмурков. Мы с ним говорили, мы прекрасно понимали, что да, есть оппозиция, есть власть, есть пять партий, которые представлены у нас в стране. И вот если бы они выразили свою политическую волю на тот момент и сказали, мы будем полностью перезагружаться, сделали техническое правительство на тот момент и сказали, что никто из лидеров этих политических партий в выборах президента участвовать не будет. Я думаю, тогда тоже народ их поддержал. Но на данный момент уже такого, наверное, быть не может. Время идет. Поэтому точно так и по губернатору я вам ответил. На данный момент я признаю, потому что все-таки его в согласии назначили. Назначили, назначили. Но как он себе будет потом? Нам? Если, Если будет. сейчас мы будем каждый соуказ, каждое назначение ставить под сомнение, то власти просто не будет. Вообще никакой. Сейчас хотя бы такая, чтобы обеспечить жизнедеятельность города, нашего населения, которое не хочет хаоса, чтобы дети спокойно ходили в школы, не боясь бы их выпускать. Вот это наша задача, задача минимум, это сохранить порядок и, ранее, город. Спасибо. Ну вот я просто завершаю, я правильно понимаю, то есть большая часть митингующих в субботу власть не признает. Так же я понимаю. И эти должности, у нас есть городская, городская власть. и, власть и, и есть городская. Городскую власть, в принципе, есть отдельное высказывание, но я думаю, подавляющее большинство знают городскую власть, потому что ну, были какие-то попытки, якобы штурма, вы сами прекрасно mm -hmm. об этом знаете. В целом государственную власть и люди, прежде первый вопрос, вы признаете или нет? Точно как я ответил вам, точно так и отвечаю людям. Спасибо. Спасибо большое. Здравствуйте, если многие знают, многие недовольны, понятно, кому-то что-то не насыпали, кому-то что-то не додали. Давайте рассуждать трезвенно. Кто мне дал, что мне дал. Я не выдвигался. Я просто с самого начала был в движении. Все нам быть сделаны, не перебивайте, не перебивайте, не тяните воду. И сидите спокойно. Сидите спокойно, кто-то здесь не на рынке. Понятно? По сути, по сути все. Кто кому что дал, это будет потом выяснить. И кто что получит, тоже выяснить было потом. в общем, косынка снимается за высокомерие и за предательство. Этого достаточно? Нет. Расскажи, Достаточно. Нет. Достаточно. Нет. достаточно. Нет. Высокомерие, Нет. высокомерие. Нет. Когда человек, получая власть, получая власть какой-то грицурке, сейчас оно незначительное и не оплачивое. Но начинается, начинается высокомерие, аж выливаться Суши, подождите, во-вторых, вы говорите, он там участвовал, да, я его поставил на председателем избирательной комиссии. Но, когда я его сейчас спрашивал, все девчата говорили, то ему некогда, то он спал. Правильно, но Ну не знаю, молча спал, молча спел, кажется. Ну вот, вот, он спал. А как он мне просто сказал, что я провел референдум, нет, не ты провел, то девчата провели референдум. Весь койти. А ты был занят, занят своими делами. И в основном спал. Где ты вспал, где ты был занят, я не знаю. Это раз. Во-вторых, когда спрашивал, где ты находишься, я говорю, он говорит, не твое дело. Я знаю, что мне делать. Это.. Это молодой человек, который начал заигрываться. Это не игра, это война. И здесь нечаянно убивают. А с детьми тоже воюют? А? а с детьми тоже воюют. У вас вопросы подойдет, я вам отвечу потом. А, вам. Хорошо, я вам отвечу на ваши вопросы. Во-вторых, за предательство, да, предательство. Как? Что? Это военная тайна? Больше я вам ответить не могу. Этого достаточно, чтобы его снять. И я бы прямо в лицо, прямо там, там, в ДНР, перед сессией, и сказал. И все меня поддержали. И Бушилин, и Макович. Те, которые имеют право снять и поставить. Все, я вот это ответил. У ну, вас вот, председателя была комиссия референдум проводила в Горловке. Он не участвовал. Он был. Он полностью руководил все, все референдумы. Вот, нет, он не участвовал. думал. Вот. А так как, э, кого не спрошу из девчат, да, которые сейчас э, многие злые на меня. Почему? Потому что они думали что в одном, но я не люблю саботарщиков. Поймите меня правильно. Я люблю честных и Без скрытых замыслов. Не надо скрывать. Не надо подсиживать. Не надо за спиной говорить. И то, кто мне здесь говорили, что я кого-то выиграл, я вам скажу, что у вас не было сомнений. Да, мы были поехали за Волковым, а за одним Волковым, но никак не за его детьми, не за женой. Кто вам сказал? Если здесь у вас Волка есть, я председатель поселкового совета? Она здесь есть? Пожалуйста, подождите. Ее нету. Все, значит, вопрос исчерпан. Только она видела, а вы слышали. Через десятые уши и через десятые головы. Не надо рассказывать мне, кто, как, что было. И то, что Маша, Маша это, с мужем стояла. И кто ее выкрал, не надо рассказывать. Она стояла возле магазина. А сплетни, то, что Лариса приехала, когда мы уезжали. Где ты, Лариса? Они все поболели. Лариса, да она здесь была. Можно я Уехала уже. Можно я скажу? Подождите, я еще не сказал. А Подождите, бейте совесть, а? У вас есть совесть? Есть совесть. Есть? Ну присядьте, пожалуйста. Есть совесть. Я, кажется, еще не закончил. Я еще не закончил. Нет? Но если у вас есть совесть и человечность, то будьте человеком. Во-вторых, вы что, на рынке? Вот давайте так, не надо сплетничать и не надо договаривать. Если кто-то что-то мне хочет сказать, напишите фамилию, адрес, где вы живете. А я отдам это я отдам это. Могу сказать. Сегодня, произошло... Сегодня мы хотели познакомить гербалчан с последними постановлениями Донецкой народной республики. Но произошла провокация во главе с Сапуновым, бывшим нашим народным самозванцем от Народной республики перед телекамерой. А сейчас слово у него просто у чувство. Только патриотическое чувство тебе основано на том, чтобы занять кресло бестолково. Но сегодня немножко осталось подождать. Скоро будут выборы, и народ выберет. Будут выборы, нормальные выборы, и народ выберет своих кандидатов, и выберет того, кого нужно. А у них терпения нет. Просто не терпится: не терпится занять кресло. Вы простите, волнуюсь, не терпится занять просто кресло. Поэтому сегодня были с Что хочу еще сказать, да, и, и еще мне особо благодарность, особо благодарность хотелось выразить своим друзьям, близким друзьям, двум депутатам от ДНР. Это Валерий Оченко и Володя Соловья, Соловь, ой, Соловьев, Соловьев, Соловьев по-моему. Что? Вот благодаря тому, что у нас есть такой м, Игорь Николаевич Безлер, и я верю... Я верю в его талант, военный талант. Я верю в его талант руководителя. И я знаю, я знаю, что мы обязательно добьемся. Да, нам будет трудно. Да, мы еще пройдем и трудности еще не закончились. и трудности большие впереди. И я понимаю горловчан, потому что у меня самой нет денег оплатить обучение дочери. У меня болен муж, и у меня нет денег на его лечение. И я знаю, мне очень тяжело, мне так же тяжело, как и всем горловчанам. Но я знаю, что я не остановлюсь на пути. Я знаю, что рядом с нами есть народные депутаты. Я знаю, что рядом с нами... Есть такие люди, как Олег Владимирович Губанов со своей командой. Я знаю, что у нас в Горловке есть такой человек, ну, которого мы просто боготворим. Это Игорь Николаевич Безлер. И я верю, я уверена, что обязательно все будет хорошо. Иначе... Нет, я не хочу говорить иначе. Я уверена, что все будет хорошо. Я скажу себе, я как Кот Матроскин, я ничья, я сама по себе. Я ни за кого, я только верю самой себе. И поэтому... Здравствуйте, Андрей Игоревич. Здравствуйте. Если я правильно понимаю, вы новый мэр гуровки. Совершенно верно. Если я опять же правильно понимаю, вы работаете, ну, по сути, работаете неделю. Да. Самое страшное время на сегодняшний день для Горловки это неделя. К сожалению, это самая тяжелая неделя в истории, наверное, Горловки. Это сильные, сильные артобстрелы города, сильные разрушения, жертвы. Угу. В общем, так. Андрей Игоревич, давайте поподробнее поговорим. Мы действительно еще до, до вот этой недели так часто название города не появлялось в новостных сетях. Расскажите, пожалуйста, во-первых, как часто, сколько людей погибло, то есть, ну вот, все, что произошло за эту неделю. Тяжело говорить об этом. Конечно, обстрелы никто не посчитает, это массовые обстрелы, угу. это и грады, и ураганы, угу. и минометные обстрелы города, это большие разрушения. Это жертвы, жертвы считают каждый день. Угу. Вот. Раненые люди, разрушение коммуникаций. Угу. Сколько вот. всех погибло? 106, это вот угу. 107. Это вот по результатам, вот, вот за весь обстрел, угу. вот, который угу. длился, да, угу. оно вот посчитано. Угу. А, — Андрей Игоревич, скажите, пожалуйста, а цифрами вы располагаете, какими-то цифрами о, о, о разрушениях за последнюю неделю? — Ну, не буду полагаться на память. Я привез с собой, uh -huh. и с вашего позволения, uh -huh. я считаю, да, что конечно. Чтоб, конечно. Да, это повреждение здания социальной сферы, чтобы uh -huh. понимали. Ну, uh -huh. В результате обстрела 22 января повреждено остекленение в здании детского стационара мод здоровья. и…» Семья и здоровье. и пострадавших среди пациентов учреждений нет. На время проведения восстановительных работ в помещении стационара пациенты переведены в другие медучреждения города. Также повреждены корпус психиатрического диспансера, хирургический корпус, онкодиспансера. Кроме остекленения в онкологии, повреждено оборудование и реанимация. До восстановления повреждения объектов остро нуждаются пациенты онкологического диспансера. Будут направлены для прохождения лечения в больнице Донецка. Угу. Кроме того, пострадало здание 4-й поликлиники, это жил массив Комсомолец. Угу. Обстрелы города за последнюю неделю привели к новым разрушениям объектов сферы образования. В очередной раз пострадало здание 85-й школы, 116-го детского сада. Остекление повреждено также в школе номер 8. Кроме того, повреждены здания школ. Это номер 73, 65, 53, 60, 17, 49, 50, 29, 54, 86. школы интерната номер 4. Обстрелами подверглись школы номер 10. Это Курганка, жил массив. 12. Это Комсомолец. 25. Это Строитель. 58. Это Озеряновка. Кроме того, пострадали здания дошкольных учреждений 75-е, 23-е, а также номер 134 и 5, расположенные в жилом массиве и Курганка. Ряд учреждений образования подвираются повторным обстрелам. То есть вы можете представить себе эти цифры? Пуш, такое ощущение, что, в принципе, вот, где есть школа, там обязательно в нее стреляют. Совершенно верно. Бьют по стратегическим объектам. Угу. По энергораспределительным, по газовым. Школы, больницы. Угу. Частный сектор. Как теперь учиться детям? То есть как дети учатся? Учитывая нынешнюю ситуацию, угу. они учатся дистанционно. Угу. То есть э, массовое скопление людей сейчас нежелательно. Угу. Избежать жертв этих угу. э, Ну получается так. Угу. Школы Люди стараются. Люди города помогают, стараются. Коммунальщики, большое спасибо им, они это восстанавливают. Угу. Дет пленкой забивают окна, шифером и всем остальными подручными средствами. Угу. То есть люди стараются, они делают это. Газовщики тоже, огромная им благодарность, что, угу. тем более учитывая, что сейчас зимнее время, вот, несмотря ни на обстрелы, ни на бомбежки, они едут люди выполняют свою работу. А, Это сотрудники РЭСа, огромное им. Это люди-герои. А скажите, пожалуйста, тогда ситуация с школами, как я понимаю, и точно такая же ситуация с детскими садами. То есть город предложил детям посидеть дома? Конечно. Ну, другого выбора нету. Потому что ситуация сложная. То есть нету тепла, куда детей выводить? <соединяем> Пока не восстановится, это выводить нельзя. <соединяем> И не прекратятся бомбежки. <соединяем> а многие ли люди лишились домов своих? Много людей. <соединяем> Много людей, потому что разрушенные восстановления, можно сказать, некоторые не подлежат. <соединяем> <соединяем> вот. Поэтому стараемся, людей расселяем. <соединяем> <соединяем> вот. Держим ситуацию Этим под вы контролем. <соединяем> Вся администрация, вся, вся, администрация. вся администрация, люди сплоченные. Эта ага. ситуация показала, что люди стали ценить друг друга, ага. работают сплоченно, все, коллектив очень хороший, вот, и очень хорошо помогает. Андрей Игоревич, а ситуация с бомбоубежищами, насколько она сложна? То есть, хватает ли бомбоубежищ? Есть ли там еда, вода? В каких условиях ага. люди живут? Ну, за, за время, которое уже как пережила, сколько обстрелов, угу. артобстрелов, э, люди уже приспособились. Э, изначально помогали, люди уже и сами туда посносили, и матрасы, и кровати, они об, облагоустраивают эти угу. места, и бомбы, и и подвалы в домах, у кого есть, и в частном секторе, и в многоэтажках. То есть угу. люди уже, как бы сказать, как на работу туда. Угу. Поэтому они для себя там сделали все. А, скажите, военные помогают? Военным благодарность. Угу. Они до с... по сей день стоят на рубежах города. Угу. Э, последнее время, вы знаете, ситуация изменилась. Угу. Э, это герои. Они знают, что за ними стоят семьи, дети. То есть за ними город. Город-герой Горловка. Андрей я прошу прощения. Город-герой Горловка, это правда. На сегодняшний день никто иначе не произносит. Я знаю, что вы воевали, вы тоже, в общем-то, из военных? Да, пришлось пройти. Пришлось в свое время то есть, одеть форму и пойти стать. Тем вы более, сами? что подготовку имели в армии. Угу. А сами вы откуда родом? С города Горловки. То есть вы сами горлов, горловчанин? Да. да. Угу. Понятно. Скажите, пожалуйста, Андрей Федорович, есть ситуации, когда очень сложно человеку говорить, вот я смотрю на вас, потому что это не просто ваш родной город, да, это город, который вы воспринимаете как родину. Скажите мне, пожалуйста, насколько вы хорошо знаете город? Ведь Горловка такой же точно город, как и многие в Донецке, состоящий из отдельных поселков. Насколько хорошо вы знаете уже сейчас, на сегодняшний день, через неделю, ситуацию в поселках там на то есть в... в общем в целом в городе каждый день объезжаю общаюсь с людьми смотрю <coughs> это не преднамеренно, так что там не договорено я проезжаю еду по улице останавливаюсь возле человека и спрашиваю угу. что где где упала еду смотрю вот также угу. лично присутствую там где угу. происходит ЧП вот эти а вы следите сами за коммунальной ситуации? То есть вода, свет, отопление, вот эти вот вещи. У нас следят за этим все. Угу. Это работа команды. Угу. Есть административный корпус, который работает, не покладая сил. Угу. Что бы где бы ни было, все это знают уже сразу все. Все принимают решения, выносят предложения угу. и действуем как можно быстрее. Тем более время сейчас зимний период, это, конечно, есть свои сложности, но справляемся, справляемся, надо отдать должное, что люди молодцы. Андрей Игоревич, скажите, пожалуйста, как ситуация с больницами? Я знаю, что один из домов работает. Ситуация с больницами, нехватка медикаментов, нехватка медикаментов, и несмотря на тяжелое время, то есть... В больнице работают, uh -huh. там работают профессионалы своего дела, uh -huh. люди те, которые тоже всю жизнь отдали медицине. Uh -huh. вот. По сегодняшний день даже в роддоме рождается как минимум пять малышей. Серьезно? Серьезно? И не боятся. А когда, ну хорошо, вот когда обстрел, что тогда? Обстрел, а тут женщина рожает. Uh -huh. Они тоже, как на фронте, врачи, это врачи, те же солдаты, они выполняют свою работу. Uh -huh. И раненых э, привозят к вам же. Э, Конечно, они оказывают полную медицинскую помощь. Все, я же повторяю, что угу. им надо дать должное. Они молодцы. Угу. Вот. Э -э, уйдем в сторону. Я прошу прощения, э -э, провокационный вопрос. Э -э, вот, ну, э -э, мы знаем, что гуманитарная ситуация достаточно сложна. Э -э -э, а теперь с... -э обстрелами горловки, с такими массированными ковровыми бомбежками, еще и доставлять гуманитарку очень сложно. Давайте поговорим на эту тему. То есть, насколько усложнилась ситуация с доставкой гуманитарной помощи, с раздачей ее и так далее? Значит так, действительно, да, есть сложности. Сложности доставки ее. Ну, для этого делаем все. Спасибо, военные не боятся, они помогают, дают свои машины. Ну, это единственные люди, которые уже привыкшие к войне, которые готовы пойти навстречу людям и с точки А, в точку Б доставить груз любой ценой. Так То есть, все равно, ну, как-то ситуация под контролем находится. Она находится под контролем, мы это держим. Хорошо. И... Здесь же аналогичный вопрос о транспорт. ходит ну, транспорт в город. Транспорт, да. Несмотря ни на что, тоже молодцы водители. Uh -huh. То есть, стараемся, стараемся, чтобы э, как бы сказать, э, люди попадали с одного края города в другой, чтобы э, минимальными хотя бы количеством транспорта, но он должен ну, действовать. Uh -huh. Он по сей день ходит э, благодаря тоже самое административному корпусу, который это все наладил Угу. транспорт ходит. Вы... Не так часто, как хотелось бы, но сами понимаете, что угу. в нынешней ситуации просто надо избегать скопления, скопления. людей, да, угу. то есть, чтобы не было на остановках меньше людей и все такое. А, тогда вопрос. Скопление людей нужно избегать, а как предприятия? То есть, есть предприятия, которые работают? У вас такой огромный завод, который давал, стирол, я говорю о стироле. То есть, Работают ли предприятия, остались ли работающие предприятия в городе? Обязательно. То есть это те же самые шахты, где работают водоотливы тоже. Угу. Люди следят за этим. Тот же стирол и много можно перечислять. заводы у нас. Угу. Большая промышленность. Угу. Вот. Люди поддерживают предприятия. Хотелось бы, конечно, чтобы вышли на работу в полном объеме и уже угу. достойно работали и зарабатывали зарплату. Я думаю, что это в будущем в скором uh -huh. будет, uh -huh. вот. а, а так они поддерживают, поддерживают сердце предприятия, это те коллективы сплоченные, вот, чтобы uh -huh. предприятие в любой момент могло заработать на полную мощность. Uh -huh. Надо уже отдать им должное, большое спасибо этим людям. Uh -huh. а, и вопрос. А, я понимаю, что это не своевременный вопрос может быть, да, но тем не менее, вы видите какие-то, если у вас как интересно, правильно сказал Александр Владимирович Захарченко, он внес понятие дорожная карта. Есть ли у вас дорожные карты по возобновлению работы предприятий Горловки? Потому что Горловка в первую очередь это колоссальный, серьезный промышленный город. Завтра ожидаем приезда главы Александра угу. Владимировича, угу. вот, чтобы он воочию увидел этот потенциал города, угу. ну, эту мощь. Вот этих людей. Скажите мне, пожалуйста, настроение людей. Сложно, я понимаю. Это сложный вопрос, конечно, да. война. Угу. Вот вам настроение людей. Это война. Хочется всем мира. Но вы дважды утонули команда. Это значит, что вот те люди, с которыми вы работаете, неделю, да, я просто понимаю, у вас там ни, ни, ни сна, ни отдыха, но. Это значит, что эти люди работают вместе с вами. То есть вы видите команду, которая Обязательно. на что-то способна. Эта команда была и до меня. Угу. Это люди, которые полностью отдают себя городу, угу. не жалея ни жизни, ни здоровья, ничего. Угу. Они понимают, что это их не родной город, вокруг их не родные люди. Угу. Поэтому тут без вариантов. Как? Это люди-патриоты своего города. Люди-патриоты. Большая команда? Это весь город. Весь город команда. Это весь город. Весь город держится друг за друга. Угу. Андрей Игоревич, первый раз по за интервью улыбнулись. Как сегодня обстановка в городе? Вот сегодня, воскресенье. Вы только приехали, вы уехали метро. <связь> Несмотря на то, что я выезжал, еще не было обстрелов. Угу. Вот, было тихо. Угу. Вот. а так обстановка всегда остается напряженная, Достаточно. люди напряженные да. Угу. то есть ну, вы понимаете что к этому привыкнуть нельзя угу. а э, что это за информация о том что у нас теперь есть прямое сообщение с Гурловкой, как вы ехали? провокационный правда вопрос? Э, ну есть много дорог Uh -huh. в Орловку, рядом другие города, это как Енакиево, Торез, Снежное, uh -huh. там. Э, но по последним данным, вот, уже трасса открыта, uh -huh. э, Красный партизан освобожден, uh -huh. э, такие поселки, как как Красный партизан, вот, и дальше там, ну, эта информация более точная от военных. Она поступает, конечно, к нам, ну, после того, как будет там полностью все зачищено, и все будет хорошо тогда, они дают информацию, дают добро, что людям можно двигаться. Угу. Андрей но ну, вам достался один из самых тяжелых городов на самом деле, потому что он находится практически на э, границе военных действий, да, Но ну, по крайней мере, непосредственно... Ну, линия фронта. Да, да, непосредственно близости от э, э, линии фронта. И э, э, вопрос как раз не об этом, а вопрос, скажите, пожалуйста, э, ваши сослуживцы вот те, с кем вы были на фронте, они поддержали вас. Вот, в поддержали, конечно. Решение. Поддержали, конечно, и многие надеются, и хочется оправдать их доверие и надежды. Угу. Вот. Ну, сделаем все. Спасибо вам большое. Все, что было хорошо. Андрей Георгиевич пошел нам навстречу. Мало того, что нам была предоставлена машина, нам еще дали сопровождение, чтобы мы быстро доехали, без приключений. Так что огромное ему спасибо от лица больных и от лица всех сотрудников. И от меня лично. Юрий Иванович, у нашего издания «Единый Донбас" появилась информация, что вас на одном из сайтов Горловских обвинили в уголовном преступлении. А именно, вас обвинили в том, что вы избили какого-то человека и нанесли ему тяжкие телесные повреждения. Э -э наши читатели хотели бы знать, был ли, имел ли место какой-то инцидент и откуда такие обвинения? Да, ну по этому поводу я могу пояснить как бы следующее. Никаких депутатов в комендатуре, не лично я, ни мои подопечные, служащие комендатуры города, города Горловки, не избивают и не избивали. Откуда такая информация поступает на информационные сайты? Я не могу ничего по этому поводу сказать, потому что кто пишет и что пишет, на данный момент я не знаю. Я не располагаю такой информацией. Но дело в том, что данную информацию распространили проукраинские про издания, которые выходят в Горловке. Скажите, как вы считаете, с какой целью это все делается? Но Это только с одной целью, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Горловке, чтобы раскачать ситуацию против народной республики, против молодой строящейся республики и против администрации города, которая следит за порядком в городе, для того, чтобы город был обеспечен и продуктами, и социальной жизнедеятельность выполнялась в городе в полном объеме. Просто некоторым группам лиц это, возможно, не на руку, им не нравится. И с этой целью производится такая дестабилизация в городе. Спасибо. Руслан Геннадьевич, на одном из горловских интернет-порталов прошла информация о том, что якобы комендант города Горловки избил одного из народных депутатов и нанес ему тяжкие телесные повреждения. Вслед за этим данную информацию перепечатали украинские СМИ. Скажите, пожалуйста, были ли заявления от граждан либо от депутатов города Горловки в ВВД города Горловки? Никаких фактов, подтверждающих заявление или обращение... У нас в Волоском управлении зарегистрировано не было. То есть никто по поводу какого-либо инцидента с нанесением тяжких телесных повреждений от коменданта города не обращался? Нет, никто не обращался.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 А потом уже... Кто будет этим заниматься? По по Подругим заниматься, каждое, наверное, в каждое управление со своими сотрудниками. Они написаны, что мы будут. вне партии, вне конфессии. Как Я понимаю, мы вне партии, вне конфессии, но Захарченко сказал, что все сотрудники исполнительного мластики ну, представители входить это организация, представители, это организация, да, да, представители этой организации займутся. Пока что возложили собирать эти э, э, листики на Елену Владимировну ДНК. Все, так. она соберется за время, к пятницу их никто не напишет, что делать.